8, 8, 8, давай! 2, 3, 4, Легко! 5, 4, 6, Легко! Давай-давай! Давай, малыш! Дыши! На выдохе! 10! 11, Спину прогни ногами упрыгни! Давай, малыш! Давай, давай Давай, легко Молодец. Выдыхай давай. Молодец